Здравствуйте, сегодня разговор у нас пойдет о томатах. И я себе познакомлю вас с новинками компании Гавриш в этом сезоне. Первый – это томат цыпленок, это высокорослый томат для пленочных теплиц, плоды у него желто-оранжевого цвета, по форме напоминающий банан, кожица тонкая, вкус кисло-сладкий. Плоды формируются весом 100-120 грамм. Формировать его, растение, можно в один стебель. То есть это высокорослый томат. Подходит для цельноплодного консервирования. То есть это самая удачная такая форма. Следующий томат – это черный жемчуг. Высокорослый томат – томат черри. Дело в том, что вот, такой, вот этот сорт мы можем использовать не только для выращивания в огороде Мы можем таким ими декорировать и какие-то вазоны посадить То есть он еще безумно красивый Размер плодов составляет где-то 25-30 грамм В кисти их много И самое интересное, у них необыкновенный раскрас Знаете, такая коричневатая, с коричневатым отливом Зрелище очень красивое Этот томат можно выращивать с подвязкой кольи. Вот такой вот удивительный томат с названием «Черный жемчуг». Следующий томат с названием «Лисенок». Это крупноплодный томат, высокорослый, средний, ранний, формируется в, одни, в один стебель, с удалением всех пасынков, вес плода 280 грамм, кожица тонкая, нежная, салатного назначения, очень вкусный. Садоводам огородник он он очень полюбится. Урожай высокий, кожица не растрескивается, это самое главное. И форма томата сливовидной, то есть универсального назначения. Это вот большой плюс. этого вот нового сорта. Следующий вид томата – крем-брюле. Удивительное такое название. Этот томат очень подходит для тех любителей, кто предпочитает квашеные продукты. То есть для квашения он уни... идеален. Томат с, с легкой кислинкой, кислинкой. Вес плода 280-250 грамм, то есть он крупный, для пленочных теплиц и для тоннельного выращивания. И удивительная окраска этого плода, он абсолютно белый, это вот такая, вот, такая необычная черта вот этого данного томата. Название его крем реле Следующий томат – «Полосатый рейс». Это среднерослый томат, предназначен для выращивания в пленочных теплицах, под, в закрытых теплицах, под временным укрытием или же в открытом грунте. Удивительное качество этого томата, что он о, образует кисть, в которой, внимание, по 20 или 30 штук помидорков. Вес помидорки 30-40 грамм. Помидоры имеют очень такую интересную раскраску. Цвет плодов шоколадно-бордового цвета с ярко выраженными зелеными полосочками. Очень красивое зрелище получается. Пища могут употребляться как зрелые, так и зеленые плоды. Зеленые плоды мы можем использовать для квашения, а зрелые плоды можем использовать по назначению там, в салаты. Плоды прочные, вкусные, не осыпаются. И в теплице мы можем формировать в один стебель, в открытом грунте мы можем формировать в два или три стебля. Вот такой томат удивительное название названием «Полосатый рейс». Обратите на него внимание. Это вот все такие самые такие громкие новинки этого сезона 2017 -го года. Так что при, по при походе в магазин обращайте на них внимание. Всем пока!